Я Анастасия Степанова, испытатель и инженер Института медико-биологических проблем. С детства мечтала о космических полетах, и вот, наконец-то, смогла отчасти реализовать себя и участвовать в космических изоляционных экспериментах, где мы имитируем полет в по Луне. В 2019 году я провела 4 месяца здесь, на станции, которую вы видите сзади, в проекте «Сириус-19». До этого а, я принимала участие в марсианских исследовательских станциях а, в пустыне штата Риуда и а, на необитаемом острове в Арктике, остров Деван. А, космос продолжает меня вдохновлять, и я надеюсь, что в будущем я побываю на настоящей лунной марсианской станции.